добрый день дорогие друзья воплощая в жизнь электронные схемы мы сталкиваемся с такой проблемой как изготовление корпуса сделать коробку из разных материалов не так тяжело а вот сделать вид корпуса завершенный добавить то на что может лечь глаз бывает затруднительно в этом видео я покажу как я изготавливаю шилды и передние панели для своих устройств на примере электронных часов а именно речь пойдет о химической гравировке. Итак, приступим. Для начала необходимо подобрать картинку для нашей панели. В короле подгоняем картинку под нужные размеры. Помещаем окна под индикаторы в нужное место. Важно помнить, что все, что черное на эскизе, в материале будет белое после травления. Как работать в короле я останавливаться не буду. В интернете множество уроков на эту тему. Но если кому интересно, пишите в комментариях. Запишу подробный урок. Распечатка делается на бумаге, бумаге полуглянцевой и не очень плотной. Я использую страницы от рекламных буклетов. Печать производится на лазерном принтере с, с отключением всех экономичных режимов. Для начала подготавливаем нашу заготовку, обезжирив предварительно нитро растворителем. Для переноса тонера на заготовку нам понадобится несколько листов бумаги и утюг. Кладем заготовку под 4 листа бумаги и прогреваем утюгом секунд 30, выставив максимальную температуру. Далее помещаем нашу распечатанную картинку, слегка поглаживая, тонер приклеится к заготовке. Все так же через 4 листа бумаги начинаем прогревать нашу заготовку. Процесс занимает от 2 до 4 минут. Время зависит от мощности и температуры утюга. Как показала практика, за 3 минуты справляется практически любой утюг. Далее, дав остыть заготовке, помещаем ее в теплую воду. Даем промокнуть бумаги несколько минут. Начинаем смывать бумагу, не прилагая больших усилий. Чтобы не допустить травления задней стенки нашей заготовки, обклеиваем скотчем. Способов травления меди, латуни, бронзы и так далее очень много. Остановимся на более доступных. Способ первый. Хлорное железо. В хлорное железо добавляем в воду в соотношении 1 к 3. Тщательно перемешать. Можно приобрести также готовый раствор. Время травления зависит от температуры раствора толщины меди и свежести раствора способ 2 медный купорос плюс поваренная соль на 200 миллилитров теплой воды 2 столовые ложки поваренной соли и столовая ложка медного купороса процесс травления может быть довольно длительным третий способ травления самый доступный перекись водорода плюс лимонная кислота состав раствора в 100 миллилитрах 3% перекиси водорода а растворить 30 граммов лимонной кислоты и 5 граммов поваренной соли заливаем нашу заготовку в данном случае я использую хлорное железо заготовку лучше помещать в раствор тонером вниз положив на подставки иначе вам придется доставать периодически пластину и смывать вытравленную медь ждем в свежем растворе хлорного железа процесс занимает минут 30 при комнатной температуре. Достаем заготовку, ополаскиваем водой. Далее приступаем к чернению нашей морды часов. Способов чернения меди уйма. Все способы достаточно подробно расписаны в инете. Самый ленивый способов патинирования на парах аммиака. В емкость на самое дно наливаем немного на шатыря. Подвешиваем медное изделие и все. Процесс не быстро из-за своей простоты. Может занять до двух суток. После патинирования приступаем к чистке уже практически готовой панели. Счищаем тонер нитрорастворителем. С помощью наждачной бумаги начинаем полировку меди. Я использую три типа зернистости наждачки. 600, 800 и 1200. Если вас после мелкой наждачки все еще не устраивает блеск изделия, то можно прибегнуть к полировочным пастам. Прорезаем окна для индикаторов. панель для часов готова на этом все друзья если вам было полезно видео не забываем поддерживать лайками до следующих встреч